Это говорит о том, что у вас есть сглаз. Каким образом можно убрать свой сглаз? Так, чтобы он влиял на то, чтобы у людей было все хорошо, и вам это не мешало, и им не мешало. Так как за это наказывают. Необходимо многократно на вдохе и выдохе произносить слог «хум». «Хум-хум-хум-хум». Вот так. «Хум, хум, хум, хум». Если вы глазливый человек, как и я, то вам необходимо вот такой слог произносить. Тогда все будет хорошо. Если человек произносит хум, это одновременно, как это с магического языка переводится, слово х устранить, слово у множественность, и, а, слово м множественность и слово у плохого взгляда, устранить множественность плохих взглядов, именно поэтому, если девушка, допустим, ходит и она красивая, на нее смотрят люди, завидуют, у нее могут появиться прищики, для того, чтобы этого не было, Ей достаточно произнести многократно слог «хум» на вдохе и выдохе. Это уберет у нее самый настоящий сглаз.